Привет, ребята. С нами сегодня Дональд, специальный гость, который победил на, мог победить на всем, кстати говоря, мини турнире, но он не отослал одну демку, потому что ему не нравится стрейт без слика, как я понял. И, собственно, скажи, что нибудь него Да, это скучно, по-моему. Ну, у нас сегодня карта с сликом, и так. это. Мне нравится, и, по... и так я играл. И сейчас Вуди будет играть, но он все еще не видел карту, но он видел, но он не играл на ней. Да. Сейчас это будет первый посмотрю почти первый, да. Ну, ну да, вы знаете, понимаете. А, собственно, мы проявляемся, где мы с Дональдом и были, на рампе, и надо скользить вниз. Тут пока ничего вроде экстраординарного. Прыжком мы не долетаем. И внимательно могут попробовать не прыгать. И здесь у нас слик поверхность немножко есть, поэтому мы можем без потери скорости просто приземлиться. И дальше стрейфить. А вот дальше, я не знаю, по роутам, что тут как. Вообще непонятно, куда бежать. Ну, это VQ3, часто. Это VQ3, Част. окей. Это, это мой вариант, Здесь выбора особо нету. Здесь у нас тоже слик. И мы можем залететь. Ой-ой-ой сюда наверх но в 3 а как в ку-3 в 3 будет немного трюки а другой другой другой рот mm. другая карта будет Под 2 ку-3 изменяется карта здесь не -не, это не другая Нет? карта просто охуенные джампы <laughs> как качество ну, надо кон надо контролы Вп3. Ну, вот. посмотрим. Да, посмотрим, посмотрим. В общем-то здесь мы прыгаем уже по верхнему этажу. Если будем падать вниз, нас вроде как убьет. Ну и все, вот это, собственно, уже финиш. Ну, ничего такого нету, как бы по идее. Вот я за 24 секунды прошел просто вот как, не знаю, в третий раз. Теперь Дональд нам покажет свой роут. Он почти перебил Анха, Почти. Ну, этот старт Анх мне, э, мне показал. Я ничего не знал. Но он, он сказал, вот это хороший старт. И... и так я это сделал. У нас немного стрейфить. Но этот старт немного сложно. Я нуб. И так я не это буду сделать. Нам надо там прыгать и и думаю там и там и вот делаем рамджа ну я ну сейчас и не хочу это сделать это грандить и вот у нас большая сник большая и это очень мне нравится потому что можно очень большая скорость взять и вот это типа э, хороший старт вот это это медленный медленная версия хорошего рода потому что эта карта ну она эм, она короткая но все еще сложное хорошо сделать если если понимаешь Угу. Ну, сложно сделать хорошее исполнение, в общем-то, роута, чтобы все было максимально быстро. И на слике, я так понимаю, что нужно, ты вот в основном вроде как делаешь как будто бы лишний прыжок на слике, а, а нужно как будто бы, ну, то есть вот ты 16.4 с лишним прыжком сделал, а если, видимо, делать без лишнего прыжка на слике, то есть сразу падать на слик, то скорости будет больше, следовательно, и тайм будет быстрее, и там уже за 15, Ну посмотрим, посмотрим. Не спойлери нам, Дональд. Не надо спойлера. Да, да, да. О, оп. О, спойлеры, блядь. Хорошо. В общем, что мы можем переходить к демкам. Да ну давай, будем по очереди, Дональд mm. или... что это значит? like... Uh... How, how you teach me? друг за другом? what? one after another? or? oh ah, yeah, okay. Okay. So, первая демка, это ты Хорошо, ну и дальше ты, и я, и ты, и я. Окей, okay, ну скажи э, имя игрока, потому что я не фиксировал э, имя демки. А, я понял. SkyX49.1. VQ3. Play. Ну, VQ3 старт, собственно, почти такой же, как ЦПМ. Единственное, там на слике не просликать э, тот участок маленький. Так, это вот у нас как раз Внутри дорожка открывается Там есть джампад Интересно а -а -а. Ну, стрейфит вроде бы неплохо Ну, это все еще медленнее Медленнее Так, здесь джемпад кидает нас в другую сторону я так полагаю что нужно как-то не перемещаться на другую сторону наверное я не знаю ну пару прыжков зафелил в целом конечно чистое прохождение но там э, запнулся как об маленькую ступеньку это конечно минус да так хоризон, mm -hmm. по моему да окей okay, пле Блэй. Давай, по-русски. Давай. Окей, okay. очень чистый старт, по-моему. Да. Очень странный циркл джамп. Не надо там... Но Если что он делал... Ему надо кроучить на крауч. Um, Страна. Ну тоже самый Oh, you can, you can actually, uh, English, from Poland, and we have oh, also yeah. non-Russian players. So, ну если игрок не русский, я могу? Да, да, конечно. Okay. Вот. Хорошо, Azien. Ну, Хоро... старайтесь Хорошо. лучше, давай. Согласен. Так, Комполонус 46.1, плей. Так, тоже хороший старт. На рампе как-то можно, мне кажется, побольше скорости сохранить, которая не джамповая. пока вроде все неплохо все чистенько но там разве что наверное нужен был бы ground frame. а он просто врезался и потерял немного скорости ну прыжок долго жмешь очень долго жмешь с прыжок Нормально, чистенько, хорошо прошел. Да, неплохо. Неплохо. Да. хулиган из России тоже. Да. Плей. Очень быстрый старт. Не делаешь а не делает циркуль джамп там, потому что него. Достаточно скорость уже была mm -hmm. Другая сторона, но это, это не разница Неплохо. Да, да, неплохо, но еще можно улучшить. Особенно, особенно на финише хулиган очень интересные движения делал, лишние. Я думаю, что он много потерял на этом. Ладно, дальше Кузлех, 45,5. ну пока старт у всех хороший единственное что вот на эту рампу все-таки если вы нужно попадать под углом немножко чтобы сохранить больше скорости на она не повы... по не работает джампад mm, не знаю Ну неплохо, Кузлех, ты прям. Ну мне кажется, ты лучше стал гораздо играть с прошлого раза, с какого-то прошлого стрейфа, потому что стрейфа явно стал получше. Но вот на финише, конечно, опять траектория не очень хорошая, но все равно прошел достаточно качественно. Да, неплохо. И следующий crazy да? Угу. Вот play Немного победил. <заприс <заприс> ну, кажется, немного медленнее э -э старт. Так и знал, что сюда нужно прыгнуть. Я просто думал, там килл может. Почему никто не прыгает? Да. Угу. так волканоид 4.4 4. демок если что ребят много поэтому мы быстренько где есть прямо что-то критичное мы обязательно отметим а так как ну смотрим рассматриваем 4.4 волканои и донор очень устал поэтому давайте это... не ну правда а что Потом скажут, что ой, скучно, Дональда не зави. Дональд устал просто. Интересный старт. Тоже на вот этот э, на верхний этаж сразу попадал. Но это основная разница, я так понимаю, потому что ты, получается, не тратишь время на то, чтобы залезать наверх по рампе. Плюс у тебя скорости сразу побольше. Понял, чисто. Где? Я уст... Ну, если я могу объяснить, я устал, и иногда я просто не понимаю то, что Вуди сказал, но он сказал такая... Ну, такая... такие долгие вещи, что эм... просить не можно. Спросить? Да, спросить, что ты переводишь. Потому что ты слишком много сказал. Я Но... могу немного помедленнее, если так будет проще. Не-не-не, это, не, это не помогает. Потому что я просто не знаю, не знаю слова. А, хорошо. Ну, ты можешь меня потом спросить, если что. Да-да. Тебе... Да. Вот, следующий кер из Китая. Да. Вот. <laughs> могу я по-английски объяснить? Да. Sure. Again. Okay. So I play. Just relax. I know English better. <laughs> okay. Pretty clean start. There's not really any differences at the start so far. I think loses one jump for uh, before the slick. Some people got there a jump earlier than care. So, I'm expecting him to have a pretty good end here. Yeah, that's a good ending. There you go. That's mm -hmm. where the time save is. Yeah, just almost okay. non-stop. Yeah, like a, a little rough on the edges. But really good ending and you know, better route saves him some time. So, okay далее идем 43.9 мразаров из россии Ты не можешь по-английски mm -hmm. объяснить <свят> <свят> <свят> тоже хороший старт ну как Дональд сказал, да, тут наверное как он по-английски сказал, что тут не очень много вариантов старта, как я понял, да он тоже не сразу из Усник. Не знаю, да. почему. Я думаю, не все замечали эту горку, эту рампу, которая mm. на слике, из-за которой ты быстрее начинаешь набирать скорость, ну, вниз. Поэтому, наверное, если там не рампа, тогда разницы нет, по идее. И тоже очень хороший финиш. Тоже очень чистенькие демки, уже лучше и лучше идут. Да-да. Mm, так. Вот it's следующий sort of... mm -hmm. я не знаю кто это. Yeah, knows, Если so... я могу по-английски. вы можете Это не кто это. Да. Я просто надеюсь, что твои зрители не упомяются. Нет, нет. Мои они Они ученые. Да, ученые. Гений, да, да, как Эйнштейны, маленький. <laughs> Did he play or or я Oh yeah, okay, Rysar. Okay, Окей, Готов? Да. Блять, я нажал. Хорошо, это нормально, хорошо takes the lower route, after the jump pad, and he immediately goes on the slick. I think that's that saves time. So I think like two or three little improvements in terms of the route so far. Yeah, just a really clean run. Очень чистый бойня. Хорошая демка, по-моему. Да, хорошая. Молодец. Но есть лучше. Да-да. Да-да. Гмук. 42.8. Валы. Ой, немного потерял скорости там. Это а? фрейм получился. Но пока неплохо. Сразу наверх залетел не сразу тоже падал на слик о, неплохо не он кстати сделал, что он соскользнул и сделал прыжок потом из-за многоуровневой из-за карты Прикольно. Прикольно гмукточка, ну, если ты именно так всегда делал, то это прям очень круто выглядит. Да. Ну, сейчас у нас 3 секунды победил. Да. Следующий это Bridge и Play. Bridge is a collector of Quake movies. He hosts a website called q 3 по-английски really? Да, да Коллекция мувики От Тефрага и Квейка и так дальше Очень крутая По-моему Но у него чистый ран Ну где три секунды? Я не видел Вот там есть Вот тут есть Тут есть, да-да-да. Другой рот uh, до финиша. Да, я Под думаю, да, думаю еще, что э, как вот он сделал после слика, он не подлетал, а остановился там и пешком уже по лесенкам прошел и сразу прыгал. Мне кажется, а. это быс быстрее немного, чем залетать на лесенке, потому что иногда ты, наверное, можешь удариться в лесенку и не сразу начинать подниматься да это было бы наверное, наверное. Ну, да ну посмотрим, посмотрим. А -а -а. вовка 39.4. перебил брича на 400 Неплохо. пока все чисто, пока все хорошо Ну все то же самое ну да немного скучно где варианты не сразу на но сразу тоже он не подлетал вот вариант Интересно. Интересно. Все еще немного медленно, но очень интересный ролд, который был много быстрый. Нам намного. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, намного, да. Правильно. Намного. Хорошо. Ну, следующий. Force Acid. Я yeah, AC. acid. Acid. Pli. Оооо. Oh. Чуть uh -huh. Это минус один, я думаю. Уже. Минус один прыжок, конечно. Да-да-да. Да-да. Если не И больше. Uh -huh. Он не сразу полетал на, на это, на этой части. Ну тоже самый раут, но просто быстрее. за зафейл. много потерял там, 37, 37 бы было, 37. Ну жаль, но все еще хорошо. Молодец тебе. Да. Я еще подумал, может быть у Вовки приз за оригинальность. Может быть он единственный, кто такой роут придумал. Потому что выглядит как будто бы быстрое прохождение должно быть не таким. новым. Ну, а казалось, что Acid тоже сделал такое. Поэтому извини, Вовка, приз за оригинальность пока никому да. не даем. Да. согласен. В ВК-3. Да, ВК-3 пока никому. 37.3, FPS Пакистан, лейт. Из Пакистана. На самом деле он из Питера вроде. То же самое место. Питер, Пакистан? Ну, не знаю. Может быть. Хорошо. Я никогда там был. Так, сразу падал на И поднялся хорошо. Ну и точно такой же, собственно, Роуд. 2, 2, 2, 2, 2, 2. У да, ну мне кажется, у Уэйсида даже было старт был быстрее. Mm -hmm. Но на, на финише, видимо, очень уж как-то медленно, может, получилось. Плюс он вроде бы со Слика не очень хорошо выпрыгнул. Ну, в общем-то, он мог перебить Пакистан и занять третье место, я думаю. What's the next one, Sked? Very good player. And he's from Hungary, which means I can speak English. <laughs> Not quite as fast as uh, I think Asu in the start, mm -hmm. but really good strafe from the jump pad. Immediately starts strafing. gets the step up after slick that saves some time he can instantly start circle jumping i think he goes minus one jump while getting on that trick jump and then just the better ending he strafes faster so he can take the middle route in the end as opposed to having to stay on the right side like uh pakistan very well done the что я могу сказать? <laughs> очень, очень, очень, очень, быстро реально везде прыжков срезал вообще сумасшедший. Но есть еще быстрее на один прыжок на 0,7 быстрее Дельта. Первое место, поздравляем тебя, Дельта. Правда, ты из Франции, ты наверное не знаешь русский, но это не мои проблемы. Uh, Donald, will, will you comment as well? <laughs> sure, Поздравляем right. yeah. тебя. Yeah. you won't understand. But you can go translate it. Very fast start. Takes the same route as ACID. Some half beat. Takes the direct path there. I think that's minus one jump. Slick. Gets the step up. Just really clean. Well done. Yeah, I think all difference between uh, top one and top two, it's only start. because Delta yeah. have much better strafe at start and uh, have uh, more speeds and get. Pretty much, yeah. Had he had really clean strafing at the start. Yeah. All right. So yeah, well done, Acid. Ой, ну вот он Пакестан, Кэт и Дэта Асид Гатс Партиципэшн Трофи. У тебя утешительный приз <laughs> Participation trophy. Ну, сейчас у есть, у нас есть uh, CPM тоже. Да, CPM тоже есть, обязательно. Так, ну и давай я тогда. Uh -huh точно так же, потому что ты там еще тема короче э енот, рокки, рэку, 27.0 play. давайте посмотрим что у нас придумали в ИПУ-3 значит сразу отметим, что он на старте не сликал хороший даблджаун тут на слик у... о, интересно странно но... Да, интересно, но странно, потому что это, по идее, медленнее. Но в целом получается ВК-3 дорожка, тоже через центр. И то не совсем удачный спейсинг вышел, и по падам ровно не получалось. Он бы упал вниз, поэтому пришлось слева стрейфить. Такие дела. Ну, в общем-то, нормально, тоже чисто, никаких каких-то врезаний, затупов, ничего нету. Просто чистенько прошел, красава. Да. Ну, еще можно стараться, стараться лучше Да, И стараться обязательно И 0 evil ему, ну, его победу На пару фреймов mm -hmm. Очень интересный старт Может быть, что он CS игрок или что-то так Yeah, maybe То есть, да, наверное Mm -hmm. странный геймплей я думаю в цпм после джампада можно попробовать сразу завернуть налево то есть mm. на финиш Попробовать. наверное ну если ты выбираешь дорожку с джампадом то мне, мне кажется там можно долететь но ну, вниз а, в общем-то да скорее всего это из CS, либо я не знаю вот э, с какого-нибудь там а где еще так прыгают я не знаю короче с ксс <laughs> и КС -а хочешь научиться стрейфить по-дефрагерский можешь написать в комментариях либо на премьере сейчас ну или... если если он из искайся добро пожаловать ты фраг да добро пожаловать и позволь мы тебе покажем как стараться лучше 23.6, Crazy из Краснодара, по Так, ну пока старт у всех одинаковый, плюс-минус. Потому что там нужно очень много скорости, чтобы сделать срезу, которую показывал Дональд. Чё за хуло? Что? Что за слик это? Это нормальный слик? Не, не так думаю. Но это... Это не AD, это V и AD. Да, да. Это разная версия слика. Но это тоже самое. I guess, типа. Да, да, да. Ну, я дебил. Следующий игрок, мистер Машлун. Из Джамейка. Котов? Да. So we see the good route here. But he's using a lot of W. What the fuck? Really strange gameplay, but like I guess he's he's getting it done. Alright. I mean shit. Well done. Странно, блять. Я думаю, что так сликают через VA или ВД, потому что так удобнее. Потому что людям кажется, что если они сликают через АД просто, то их слишком сильно начинает крутить, заносить. Потому что мышку mm -hmm. они надо двигать медленнее, чем обычно. Из АД. Ну, как бы... Как-то... Ну, да, вроде как чуть-чуть медленнее. Интересная теория. Спасибо, Вадим. Да, я думаю что просто они не могут справиться со сликом на а.д. кнопках и не понимают как сликать через а.д. поэтому делают через кнопку вперед им так проще но всегда можно научиться на сликовых картах тренируйтесь пытайтесь и так далее старайтесь лучше Кузлех на два фрейма быстрее почти даже чуть-чуть просликал неплохой старт наслик сразу не падал вот уже через боковую кнопку и это даже топовый роуд между прочим да просто исполнен немного медленнее чем нужно очень хорошо, кузлях поздравляю. Никаких вообще претензий к тебе нету. Слик хорошо, строй хорошо. Стараться лучше и будешь обгонять Дональда через пару лет. Да, поздравляю. Но я, если я могу, это правильно. Pronounce, but whatever. Следующий игрок Катыров, да? Да. Ну, play. Из России тоже. Но, фумиется Сара... Ну, это неплохо. Это не самый лучший рот, но экзекушн, геймплей было хорош. Было хороший. Да, чистенько прошел. А, советую Дональд посмотреть обзор потом, где будем смотреть Катаруфа. У него очень смешная модель. Хорошо. Синтакс. На чуть-чуть, на 40 всего перебил. Катаруфа. Полный. Из Воронежа. Ну, пока никто не сликает, в общем-то, на слике. Но уже нашли вот эту дорожку, что так будет быстрее. скоростью у синтакса гораздо больше. Хороший слик. Даже не, не прыгал. Да, не прыгал. И финиш Интересный очень пойма. хорошо. Видимо, он подлетал слишком высоко с дабл и врезался головой там куда-то. И решил, что ему лучше не прыгать. Но тем не менее, очень чисто, очень хорошо и быстро прошел. Все молодцы. Следующий влаконоид, да? Угу. Окей, давай, плей. Охуенный. Маус movement. И странный рот на старте, но это работает. Это не так медленно. Но не сразу юзал слег. Потерял немного, ско... а, немного времени немного время там, но финиш нормальный. Да, все верно. Так. Ущикшн. А но это кто? Это Римыч. Mm. Он все еще не сменил имя. Демонай. I don't know why. 15 Перемич забанить. Там да, можем вполне. Перемич лагает, по-моему. Много скорости потерял на дабл джампе. Что случилось? Это ну? кажется так медленно. Но это все еще неплохой ран. Я думаю, что нужно не терять скорость на даблджампах, и тогда будет гораздо быстрее. Да. Так, JustGamer. Ну, в любом случае. Следующий JustGamer, да, из России. Mm -hmm. Лы. Вот. Он попробовал сделать хороший старт Неплохой Слик Но ему не надо... To to Can you uh, да, не надо было открутиться, надо было по прямой просто прыгать и плюс ты не сделал дублджамп, то есть ты еще мало того, что ты в другую сторону летел, ты еще дублджамп сделал, еще больше себе круг сделал по карте. Yeah, поэтому такой большой минус, а в целом очень быстро вполне okay, Quick from Denmark <laughs> Okay, slow start. Slow start, he doesn't do the right strat, but... Let's see if he can make up time somewhere else. Yeah, see, his speed... He has less speed after Slick than just Gamer, I think. But because he goes straight for the finish, he doesn't go left or right, he doesn't switch sides, he still saves a second over just Gamer. Yeah. So a very different run, but you know the time save might not be immediately obvious. So well done, quick. Ну делает хулигана. Хулиган на сорок перебил квика, Так, тоже хороший быстрый старт. Я думаю, что... Так, много скорости. Ну да, выглядит почти точно так же по скоростям, как у Квика. Просто у хулигана как будто бы... Тут разница как будто бы в старте вот эти 40. То есть у Квика быстрее, но хулиган из-за старта сделал чуть-чуть быстрее в итоге. Но не знаю, да. ну, так кажется. Next up, Sharkwosity! Shark. machine. Yeah. Alright, alright, play. Slow start, but he runs with Gauntlet, so that's plus respect. <laughs> he doesn't waste the jump going on the Slick, but he gets... He doesn't get the best speed off the Slick. He does what he can with it. His hit finish is a bit fucked up, but he saved it still. He didn't fail at the end. These runs are getting really short. It's сложно что-то сказать, потому что run очень короткий. Да, и элементов не так много, которые нужно хорошо сделать. Well done, Shakosidi. <laughs> anyway. Yeah, send more damage for us. 17.4, почти 17.5, Сергикус, лэй. Падал на свинг, не сразу. И скорости тоже не очень много было с самого слика после дублжампа. Но финиш по прямой, в принципе, на большой скорости. И все получилось, и перебил шаркости. И в целом, <как> я неплохо. не знаю. Да, ну, я не знаю, тут нечего даже как-то объяснять. У всех все одинаково, много демок одинаковых. <как> Поэтому, не знаю, у всех все хорошо, просто нужно, естественно, чуть-чуть быстрее тот же самый роут исполнять, и все. Вопрос, да. вопрос практики, ребят. Все, давай, давай дальше. Нервор. Да. Ну, он может э, русский, ну, по-русски говорить. Да. И так я буду тоже. Блэй. Хорош. Странный рот. На старте, но это не, это не так плохо. Не сразу юзала слег. Слик. Это, я думаю, что это было выбор И финиш нормальный Но, Can I say in English? Sure If he doesn't immediately land on Slick He has... So, like, if he takes one more jump before Slick He lands further away And because there's more distance between where he lands and the ramp He can gain more speed while turning to the ramp Can you translate? <смех> а если вы, в общем-то, не делаете минус джамп перед сликом, то вы... С, с минус джамп, Суть такова, что с минус джампом, если падать сразу на слик, то вы можете набрать гораздо больше скорости на слике, вследствие чего после джампа у вас гораздо mm -hmm. будет, будет гораздо больше скорости. А спейсинг у вас все равно будет плюс-минус один на джампе, где там эта типа, балка стоит. Потому что вас, вам мешает потолок, типа, ну это я уже от себя добавляю, просто как бы объясняя суть. Ну то есть не, не важно, сколько у вас будет скорости, вы в любом случае будете попадать на этот даблджамп. Поэтому нужно было отталкиваться именно от того, чтобы максимально быстро пройти слик. Окей. Okay. uh 16.4, шестнадцать Ну хорошо, <laughs> я не знаю. На финише немного медленнее, потому что вообще не стрейфил, а просто траекторию себе как бы направлял себя просто, не стрейфил, поэтому финиш не очень, а все остальное очень даже хорошо. Молодец. Да. Следующий. Uh, Механик фри, да? Mm? Да, окей, из Эстонии. Как гоблин? Пог, окей, Pretty normal start. It's basically the same run. But still well done. It's just there aren't a lot of differences that I can talk about. Do Estonians understand Russian? Mm, I think some regions, yeah. Молодец, механик. Давай, старайся лучше, если можешь. А, механик, особенно, механик, I know Russian, he's Russian, А, окей. Ну, старайтесь лучше. не знаю, как сказать право на блять, давай. Ты правильно сказал, все хорошо. Охуенный. Тот же самый тайм поставил, кипиш 880 тысяч, Челябинска, плей. Динозавр. Тоже сразу не падал на слип. 1200 всего после двойного джампа. Но старт более прямой. Старт хороший. Ну, относительно скайкса я имею в виду. У кипиша более хороший старт. Ой, более хороший финиш. Ну и в целом, э, слик вроде как был поровнее и скорости было чуть-чуть побольше. А, дальше. Мук точка. Мук точка из России. Плэй. Он потерял немного время в старте, потому что он не сразу а... фалл. Uh -huh. Не сразу падал. Да. Но очень хороший слик. Way better. He got, ну, у него было 1400... 400, блядь. Да. <laughs> и, и before that, ну, 1200. После а, рампа. Ну, молодец, точка. Да, все хорошо. Ну, на старт, ой, на финише... Чего я путаю старт-финиш? На финише, в общем-то, нужно стрейфить, потому что это тоже все время, а вы не стрейфите, тут большинство, вы просто стараетесь не упасть. Это, конечно, как бы правильно, но неправильно, в то же время нужно набирать скорость. 16.6. Anemic Player из Country Here, я не, не знаю, кто это, но он вроде как забанен. Не знаю, почему не только здесь вообще. Ладно, плей. Хороший старт, много скорости, 1000 после этого джампа. Тоже не сразу получается падал на слик, но сделал большой круг, 1500 после слика. Да, слик очень дорого, но поэтому у него тоже была большая скорость. Да. Так. Дальше. Ну, следующий, Нука, японский mm -hmm. игрок. Тули. I'll say in English, because he probably doesn't understand Russian. It's a decent start. He, oh, he does a really clean double jump, actually. He doesn't lose any speed from the ramp. 1480 after the slick, that's pretty good. Overall clean, but he didn't... Like, he has... he can save jumps on the slick and at the start. But yeah, aside from that clean run, now it's just he needs a better route. Вот это все. Согласен. И третье место. Ну-ка, congratulations. Да, congratulations. Если вы даже смотрите эту ревью. Может быть. Может быть. Дельта. Из Франции. will you? Sure. <laughs> Pretty Mm -hmm. Does a clean route there? He's a little bit slow after the slick, and that's like his only mistake, I think. He didn't get enough speed during the slick, but the rest was good. I don't think there was any mistake. You have some blues out of your runs. I I don't have checkpoints. А, okay. окей. <laughs> ну и Дональд, первое место, Дельта, топ-2, congratulations, congratulations. Я выполден. Okay, well и Дональд первое место перебил на Дельту на 100. Из Германии. Yeah, yeah. Да, да, да. Ой. Хорошо проследил uh, на старте. И сейчас по скорости пришлось немного забросить, чтобы не врезаться. Срезал целый прыжок и раньше, получается, прыгал на jump ...э И, собственно, в этом, наверное, вся разница. Ну, может быть, скорости чуть побольше. Хотя, мне кажется, что у Дельты старт побыстрее немного. Но у Дональда быстрее гораздо финиш. понятно что он сразу падал на слик дональд большой молодец всего лишь 200 а танка ребят на такой карте это, это очень мало В смысле это очень круто имейте в виду. А, ну ладно давайте посмотрим результаты собственно 22 демки cpm в 16 вк 3 большинство получили плюсовой рейтинг и вот они забанены Кантри Хир, это неймит плеер, непонятно почему он оказался вообще в этом, ну видимо просто демка была, так что, так что Пакистан третье место, а он так, он так и... ну и все, я думаю больше сказать так особо нечего, ну стрейф, ну, стрейф, стрейф скучные обзоры, ребят, не, ничего особенного, вот пушки будут, там и поболтаем, так сказать. Дон, have you something else to say? Mm. Thanks, Vio, for map. Thanks, Nos, for workup. Episode three hundred. Here's to three more. Спасибо всем за просмотр и доброй ночи, блять. Я не знаю, как сказать. Uh, да, до, до свидания. <laughs> до свидания, блять. Пока. Да, пока, пока, да, всем, всем, спасибо и спасибо Дональду что согласились поучаствовать, хотя обзор вышел реально немножко странный, потому что стрейфе не очень интересный демок много одинаковых, ну короче вы сами все понимаете все, спасибо большое Домоду что выделил время и давайте отпустим его отдыхать, в общем все, всем спасибо, всем пока. Пока.